Здравствуйте, дорогие друзья, как обычно, по пятницам я привожу прямые эфиры, и сегодня, 18 марта, это не исключение. Только что я посмотрел немножко так называемый митинг-концерт, или концерт-митинг в Лужниках, где созвали, собрали, нагнали 200 тысяч людей с флагами, это такой был шабаш некоторого рода, даже не хочется ничего комментировать, просто э, вспомнить м, песню, которую пел Олег Газманов, что я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Э, он не случайно, конечно, ее спел, там есть такой текст, что Украина это тоже моя страна. И вот в этом вся загвоздка, что Украина это не его страна. С 1991 года Украина является независимым государством и к сожалению, до сих пор не все это поняли. То, что сейчас происходит на ее территории, как раз ответ на этот вопрос, чья, собственно, Украина. Россия считает ее своей вотчиной, своей сферой интересов. И поэтому Владимир Путин 24 февраля, то есть уже три недели назад, начал так называемую военную операцию. Но мы прекрасно понимаем, что это такой эфемизм. Подмена понятий ⁇ это э, просто широкомасштабная война или, можно сказать, военные действия, но никак не операция, потому что операция ⁇ это что-то такое локальное, краткосрочное, кратковременное, быстрое. Э, ну никак она не подходит сюда. Но хотя мы, если вспомним недавнюю историю российскую, то в 1994 году события в Чечне тоже назывались антитеористической операцией. Они затянулись на долгие годы. Так что дело, наверное, не в названии, а в принципе. В принципе мы видим то, что, хотя Путин несколько раз повторил, что все идет по плану, на самом деле мы видим, что все идет не по плану, я бы даже сказал, по, вопреки плану, я хочу по, поприветствовать опять Андрея Чиорина, который второй раз является моим зрителем. Все идет э, вопреки или мимо плана, или как по-другому сказать, в общем, все пошло не так, такое есть известное выражение, но тут что-то пошло не так, и как бы не пытался... Путин делать хорошую мину при плохой игре, никто ему не верит. И он может сто раз говорить, что все идет по плану, но план первоначально сорвался, потому что первоначальный план, как все прекрасно понимают, это был blitzkrieg, То есть мгновенная вот именно операция, которая должна была закончиться за три дня победоносной победой, без каких-то серьезных осложнений, без потерь. Так же, как это происходило в 2014 году в Крыму. И тут Путин немножко ошибся, мягко говоря. А если серьезно, очень сильно ошибся и просчитался, потому что он рассчитывал совершенно на противоположный эффект. То есть он думал, что это будет такая легкая прогулка, быстренько зайдут в Украину, поменяют там президента, назначат своего и все пойдет как по маслу. Но мы видим, что, во-первых, санкции как бы, опять же, россияне не говорили, что им все по чем, Сильно ударили еще больно ударят. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что российская армия в действии оказалась не такой легендарной, как пелась в известной песне про Красную Армию. Да, несокрушимая легендарная. Ее крушат ее бьют. В общем, мы видим, что ситуация совершенно складывается не в пользу России, а в пользу Украины. И вот сейчас уже через три недели полноценных боевых действий можно подводить какие-то предварительные итоги. Мы видим, что то, что замышлялось, захват крупных городов, таких как Одесса, в Харьков не удалось один Мариуполь вот пострадал и мы видим что там действительно гуманитарная катастрофа происходит и очень много погибло жителей этого города я сейчас не буду называть цифры потому что они неточные и мы понимаем что что здесь конечно Россия лукавит и даже то что она скрывает подлинное положение вещей и ввела э, специальный закон о том, что э, за правду привлекают к ответственности, это говорит о том, что она боится правды. Но сейчас век интернета, даже при э, закрытии каких-то, э, или какой-то локализации э, социальных сетей, э, когда блокируют Инстаграм, блокируют Facebook и так далее, э, очень трудно скрыть правду, потому что появляется множество э, свидетельств, Фото, видео и так далее. Так что э, на черное говорить бело очень сложно. Хотя пропаганда это продолжает и делать. Э, собственно, все сваливая на м, украинскую сторону. Говоря, что они все взорвают. Они вот и театр взорвали, и больницу э, с роддомом взорвали. В общем, вот такие вот нехорошие украинцы. А российская армия, естественно, белая, прушистая. Она, э, просто там непонятно чем занимается. Но, тем не менее, как я уже сказал, есть свидетельства, есть доказательства, и все это ляжет в основу Гаагского трибунала. Теперь несколько слов по поводу так называемых переговоров, которые перманентно продолжаются в таком режиме нон-стоп, конечно, с перерывами, но тем не менее, мы видим, что пока стороны, конечно, не могут найти точки соприкосновения. И Россия настаивает на том, чтобы Украина признала не только Донбасс в общих границах, а не современных, но и Крым. Конечно, это очень такой щекотливый и щепетильный момент для Украины. Что касается Крыма, мне кажется, этот вопрос можно отложить в долгий ящик. А вот насчет Донбасса здесь уже вопрос принципиальный. Тем более мы знаем всю эту предысторию, когда вот эти так называемые республики, обратились якобы с просьбой к Путину, и он подписал с ними договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи. И, собственно, это стало таким вот триггером для начала боевых действий. Но, как мы видим, по театру военных действий все это происходит не только на Донбассе, гораздо шире и даже на Западе. Украины. Возникает вопрос, а что, собственно, Путин хотел и для чего это все было задумано? Как я уже сказал, он хотел просто подмять Украину, даже ее не вводя в состав России, а просто назначить там своего какого-то управляющего, менеджера, наместника. Но здесь вот такой есть нюанс, что Путин не предусмотрел то, что украинцы и граждане Украины, люди, которые живут там... Совершенно не хотят, чтобы ими командовал кто-то, так скажем, из-под палки, выполняя волю Кремля. За 30 лет они от этого почти, почти уже отвыкли. Хотя, конечно, мы помним правление Януковича, который, собственно, был таким вот наместником. И Кремль очень много сделал для того, чтобы его воцарить, то есть водрузить на трон. И поддерживал его, и так, в том числе финансовый, помните, да этот транш многомиллионный. И главное, что Янукович до того момента, пока не стал смотреть на Запад, очень устраивал Москву, когда он был таким вот ручным, неточным таким вот игроком. Но как только он отвернулся от Москвы и стал говорить что о, о европейской интеграции, он сразу для Москвы стал не мил, хотя они его, конечно, пригрели и вывезли, это была такая вот спецоперация, но тем не менее, конечно, он им совершенно перестал быть полезен и нужен, хотя вот сейчас они уже хотели его опять вынуть из Нафталины и предложить, Украине это говорит о том, что Москва в лице Кремля абсолютно ничего не понимает в украинской политике. И вот эта фраза, эта мысль звучала, я сейчас боюсь ошибиться, я смотрю огромное количество видео, но кто-то из украинских экспертов говорил о том, что Путин совершенно не понимает Украину, ее ментальность, ее народ. И так далее. И вот эта его тезис о том, что это один и тот же народ с Россией, это просто не выдержит никакой критики, потому что даже ментально есть разница между украинцами и россиянами. И вот если мы проанализируем вот эти 30 лет, как жила Россия и как жила Украина, то мы поймем, что здесь большая разница. В России за это время было всего... Три президента, ну Медведева можно назвать очень номинально, это такой был э, грел место, да, то есть он не был э, политической э, фигурой э, отдельной какой-то независимой, это тоже была такая вот э, марионетка э, Путина. Э, про Ельцина сейчас мы не говорим, и вот Путин, который 22 года уже э, у руля. Э, в Украине за это время смести, э, сместилось, говорю, сменилось э, много президентов. Э, Кравчук, э, Кучма, Ющенко, э, Янукович, Порошенко и Зеленский. Видите, да? И э, чем еще э, отличается Украина от России, что в России, собственно, демократия только на бумаге, а в Украине она как раз была. И вот э, то, что за... Этот 30-летний срок прошло две революции, два Майдана. Первый 2004-2005 год, второй вот 2013-2014 год. Это говорит о том, что все-таки демократические процессы в Украине намного сильнее, чем в России. В России, я напомню, только 1993 год, когда был такой вот очень неприятный инцидент между парламентом и президентом все закончилось так называемым расстрелом Белого дома. Расстрел я беру в кавычки, потому что это такая образная метафора. Хотя действительно по зданию стреляли, мы вспомним все эти кадры. И по большому счету, конечно, когда был такой тяжелый политический кризис в России, Ельцин должен был тогда тоже уйти, а не выдвигаться шестом году на второй срок но это это просто так реплика да или так а пропока говорит вернемся к нашим баранам то есть в наше время и теперь давайте подумаем и порассуждаем немножко о будущем то что путин проиграет это ясно уже всем кроме него самого, потому что выиграть здесь он не может. Но как он может при этом сохранить лицо и сохранить власть, это большой вопрос. Потому что цели, как я уже сказал, не достигнуты, и они не могут быть достигнуты. Просто физически России не хватает ресурсов, чтобы победить и провести какое-то наступление, такую атаку. Все сосредоточилось сейчас вокруг Мариуполе, насколько я знаю, сейчас еще направление Николаева. Вот в других городах сейчас немножко потише. Но все равно это, это дело там двух недель, ну максимум месяца, вот, как говорит Алексей Арестович. Но Россия ни, ничего не может здесь поделать, потому что она там застряла, увязла и просто пробуксовывает. И э, то, что она выдвигает такие вот требования, хотя вот Путин в разговоре с Шольцем сказал, что Украина выдвигает э, требования, которые нельзя бы выполнить. Но то же самое можно сказать по поводу России, когда она говорит, чтобы Украина признала э, независимость вот этих так называемых республик и Крыма. Но хорошо, давайте представим себе, да, да, вдруг что-то произошло, и Украина в лице Зеленского говорит, окей. Кремль. Мы признаем Донбасс, независимость Донбасса, вот этих двух так называемых республик, ЛНР, ДНР и Крым. Что на этом меняется? Ничего при этом не меняется, потому что мировая общественность, Весь мир все равно никогда не признает э, эти так называемые республики, которые вообще непонятно не кто, э, самозванцы, и то же самое касается и Крыма. Никто этого э, не признает, никакое мировое сообщество, э, и об этом даже говорил э, Соловьев что, что это, это ничего не изменит э, вот этой э, мировой конструкции э, архитектуры мира. Так что в этом никакого нет э, смысла э, в признании или в непризнании. Но сейчас речь идет даже не об этом. Сейчас речь идет прежде всего о прекращении огня и вывода российских э, войск с территории. Э, но мы понимаем, что это э, такой трудоемкий длительный процесс. Еще возникает вопрос очень такой болезненный, сложный, это восстановление Украины. И это огромная сумма так называемой репарации, которые Россия должна выплатить и помочь Украине восстановить. И возникает вопрос, восстановить страну. возникает у меня вопрос, чего добивается Путин, когда бомбит города, когда он разрушает не, не только военную структуру, а он разрушает, э, просто стреляет по мирным городам, э, вот театр, э, больницы и так далее, церкви, я не знаю что. То есть здесь у меня возникает масса вопросов, э, что это вообще, э, это проявление просто какого-то э, терроризма, в этом никакого э, смысла нет, и это идет в разрез с тем, что... Э, произносится и, так сказать, проповедуются на этих госканалах, когда говорят о каком-то освобождении. Извините, освобождение с бомбами никак не коррелируется, никак не сочетается. Вот. Так что здесь очень много вопросов уже будет к России. И мне кажется, что режим Путина все равно не удержится. Даже если вот сейчас ему удастся задержаться на троне, то через два года, в 2024 году, возникнет... Все равно вопрос какой-то преемственности, потому что Россия будет в изоляции полной находиться, она вычеркнута из мировой повестки дня, и совершенно непонятно, не как будут развиваться события, потому что сейчас, например, я понимаю, что многие поддерживают Путина, больше 70%, но с каждым днем жизнь россиян будет ухудшаться, осложняться. И каждый на себе почувствует вот эти все прелести вот такой вот независимости, которая существует только на бумаге, потому что Россия оказалась зависима во всех отношениях от Запада, который она искренне ненавидит. И на протяжении этих многих лет тоже это такой был нарратив, как сейчас модно говорить, что Запад это враг что там все хотят уничтожить Россию, только спят и видят, когда это произойдет. Вот сейчас у России, как я недавно написал, есть шанс показать всему миру, на что она способна, показать потенциал науки, потенциал промышленности, опять же, того же сельского хозяйства и так далее и тому подобное. Но что-то меня, что-то я сомневаюсь в том, что это настолько... Будет продуктивно, потому что без каких-то вливаний, а их не будет, ничего не получится. Единственное, что может сделать Россия, это включить печатный станок и наполнить, наводнить страну рублями. Но это только приведет к повышению цен и к инфляции. Хотя сейчас вот государство хочет заняться регулированием цен. Это привет от Советского Союза ни к чему хорошему это не приведет, потому что мы прекрасно знаем, что как только государство начинает влезать в эти вопросы, то сразу же наступает дефицит и так далее, и тому подобное. Так что регулирование это совершенно не тот э, путь. Но сейчас Россия, по-моему, вернется в социализм 80-х годов прошлого Века, я не, не удивлюсь, если будет национализированы крупные какие-то предприятия, концерны и так далее, потому что скажут, что сейчас нам не до того, государству надо помогать. И что еще я хотел сказать, что вот российская армия, вот эти все учения на практике оказались мифом, и ничего там, собственно, такого несокрушимого, как я говорил, легендарного нет. Это все фикция, ну как и прочим Многое, что происходило и происходит э, в России. Потом э, вот это бодание с Западом, когда говорят, что мы сами, с нам ничего не, не страшно, это тоже э, очень сомнительно, потому что и деньги все основные были на Западе, технологии все западные, и э, даже вот пластиковые карточки МИР сейчас э, не смогут... Э, не то что использовать, использовать могут, но новые напечатать не смогут произвести, потому что пластик, оказывается, был тоже импортный и бумага финская и так далее. То есть, куда ни кинь, везде клин, везде связь с западными компаниями, с западным производством. Так что вот это на словах всегда декларировалась независимость России, что у России свой путь, что не нужны нам никакие западные ценности, мы сами, как и вы, ресурсами. А на практике оказывается, что повязаны и по рукам, и по ногам. Я приветствую присоединившихся к нам девушек Наталью и Елену. Сейчас я помашу рукой да и э, залить бы бетоном этого бетона там бы гнил если бы лучше стал да вот вопрос конечно э, такой э, сложный потому что мы понимаем что э, все сосредоточено на одном человеке э, помните этот старый анекдот да все во имя человека во благо человека и чукты даже знает этого человека все знают что все в России зависит от одного человека, потому что есть формально парламент, есть формально правительство, есть формально какие-то суды, есть какие-то еще организации, но они абсолютно бутафорские, они абсолютно э, не имеют никакого отношения к действительности, потому что все решает один человек. И вот эти параллели со Сталином совершенно не случайны, потому что тоже Сталин был таким единоличным лидером, ему совершенно не нужно было знать мнение его коллег его соратников. Также и Путин, он совершенно единолично все решает вопросы, от лампочки в подъезде до каких-то вот геополитических таких вот моментов, как боевые действия. И это его, собственно, и губит, потому что когда человек за все хватается, то возникают вот такие вот вопросы, когда он просто физически не может решать все вопросы одновременно, никому не делегируя Какие-то полномочия. Единственное, что вот во время пандемии он как-то этим вопросом не очень сильно интересовался. Он дал это на откуп Собянину. И вот то, что он, кстати, изолировался, и вот про Бункера хорошо написано, это говорит о том, что он совершенно торван от реальности. И он не понимает, что происходит, как происходит. То есть он живет в каком-то таком выдуманном своем мире. Идеально. Вот. И в чем еще его проблема? Что он не знает истинное положение вещей, потому что ему что-то докладывают, а ему докладывают не то, что есть, а то, что он хочет услышать. В этом большая проблема, потому что если бы он знал истинное положение вещей в той же армии, знал бы настроение украинцев, он бы не начал эту так называемую операцию, потому что он бы понял, что просто она провалится. Собственно, что и получилось, ему докладывали, что настроения там такие пророссийские. И вот сейчас, кстати, возникает вопрос, кстати, этот вопрос тоже заложен в переговорах по поводу русского языка, русскоязычных, русской культуры и так далее и тому подобное. Вот в данном контексте это выглядит очень сложно, потому что теперь Россия уже точно является врагом, полноценным для Украины на долгие десятилетия. И вот это стихотворение знаменитое «Никогда мы не будем братьями» сейчас обрело какой-то новый смысл и заиграло новыми красками. И что касается русского языка, к нему отношение будет как к языку оккупанта. Как бы это больно не звучало и резко для э, слуха сейчас россиян, которые меня смотрят, но это язык будет восприниматься как язык, язык врага. И э, Особенно э, тяжело будет тем, кто э, был, были э, вот такие вот, э, скажем, путинисты, да, их не так много, но вот это же, например, о, оппозиционная платформа, да, за жизнь э, Рабиновича и компания, которая, и Медведчу, который, насколько я понимаю, сбежал в Россию, и вот Кива тоже сбежал в Россию, э, то есть им там уже место в политическом э, таком контексте уже не будет э, просто место вот таким вот, э, Выраж, выразителем или транслятором э, Кремля. Они просто уйдут с политической э, сцены или политической арены. Это невозможно после всего того, что Россия себе позволила по отношению, как она говорит, к братскому э, или своему народу. Э, так что с русским языком будет не так легко, как России бы хотелось. Э, но, вот возвращаясь к Донбассу, я хочу сказать, что действительно, я допускаю, что в 2014 году, 8 лет назад, некоторым людям не понравилось то, что произошло в Киеве. Это я вполне допускаю. Но что им мешало просто уехать, и многие так и сделали, кто-то уехал, кстати, на территорию Украины, кто-то уехал на территорию России, тут разные были полярной позиции и вот с 14 года до 22 вот эти восемь лет я не понимаю людей на донбассе я имею ввиду вот эти республики которые постоянно или регулярно или периодически обстреливали и они находились под вот этими полями и продолжали там жить это какой-то такой садомазохизм на мой взгляд и то что им дали Российское гражданство это тоже вот такой вот э, некоторый триггер. И вот сейчас очень э, сложно э, мне представить их судьбу, когда все закончится, когда э, Донбас вернется э, к себе домой, я имею виду в, в Украину потому что никто его теперь уже не отпустит из принципа, то как эти люди будут себя вести, останутся ли они или уедут в Россию, потому что с российскими паспортами им там делать, собственно, нечего, потому что Донбасс, и, кстати, Москва до 22 года всегда говорила, что Донбасс это украинская территория, никогда она не говорила, что, что она признает вот эту так называемую, Липовую совершенно независимость, потому что никакой независимости нет. И сейчас, кстати, уже появляются голоса по поводу Приднестровья. И президент Молдовы говорит о том, что там находятся российские войска, и они находятся там незаконно. И об этом говорит Евросоюз. И сейчас, кстати, может возникнуть вопрос Приднестровья и Осетии, и Абхазии, и так далее, и тому Подобное. Так что это будет такой вот принцип домино, когда одно цепляется за другое, и Путин и здесь просчитался, потому что он думал, что Приднестровье это вообще такая зацементированная история, когда там ничего, вот тоже почти 30 лет это так называемое, ну не признанное государство, которое никто не признает в мире, и тем не менее оно существует. Так что здесь очень много будет последствий вот этой российско-украинской войны. Ну что у нас еще есть пять минут? Попробую подвести еще вот предварительные итоги вот этой трехнедельной спецоперации, которая действительно понятно, что проваливается просто на глазах у всего мира. Вот пишет, Женя, все по делу понятно, спасибо, хорошо было, если бы тебя услышало большинство. Ну, к сожалению, насчет большинства я не знаю. Я знаю, что меня смотрят в разных странах, и вот в России в том числе, и, возможно, меня смотрят и сторонники Путина, я никого не пытаюсь переубедить, кого-то перетянуть на какую-то сторону, но... Мы прекрасно должны понимать, что если... Вот мне понравились 16 вопросов журналиста Дмитрия Губина. Вот он написал, хорошо, давайте представим себе, что Россия права. Почему тогда ее никто не поддерживает? Это совершенно закономерный и правильный вопрос. Почему ее поддержал только, извините, какая-то Эритрея, Северная Корея и... Ну, Белоруссию можно вообще не читать. То есть вот это и союзники России во всем мире. Даже Китай не поддержал даже какие-то вот Индия и еще какие-то союзники, я не говорю уже союзники из Средней Азии, да, по вот этому военному союзу, сейчас Узбекистан уже сказал, что не признает ЛНР, ДНР, то есть мы видим, что Россия оказалась совершенно одна и никто ее в мире не поддерживает и наоборот все против нее настроены очень сильно и отрицательно, и это совершенно закономерно. И когда Лавров там или тот же Путин разводят руками, говорят, а почему такие недружественные действия по отношению к нам, то это было совершенно очевидно. И, кстати, я хочу напомнить слова Байдена, который еще до того всего сказал, что Россию ждут беспрецедентные санкции которые она даже не может себе представить. И вот мы сейчас с вами, так сказать, в режиме реального времени видим, что эти санкции действительно носят беспрецедентный характер. И даже если мы представим, что через некоторое время Военные действия закончатся, это не значит, что с э, завтрашнего или послежавшего дня все санкции будут автоматически отменены и все пойдет как раньше. Вот раньше уже не будет. Эта фраза, которая была связана с коронавирусом, э, что мир уже не будет прежним, э, тоже заиграл новыми э, Спасибо. да, вот пишет Лулу Вайс, спасибо, Евгений, привет из Америки, спасибо за видео, отлично все объяснили. Но мне кажется, что думающим людям не надо ничего объяснять, они так сами понимают. А вот те, кто находится под каким-то гипнозом и под каким-то воздействием зомбирования, вот я, кстати, читал, что существует примерно 66 способов пропаганды. И российская пропаганда использует многие. И вот, кстати, один из способов это способ повторения. Казалось бы, ну, ну один раз сказали, что националисты сами себя взорвали. Второй раз, третий раз. То, мне кажется, что это не действует. Оказывается, это специально э, такой принцип повторения, когда людям внушают, что вот они сами себя высекли, помните, как унтерофицерская вдова или жена, не помню, унтер что сама себя высекла. И это действует, потом действует метод дезинформации, метод переноса и так далее. В общем, там это, на, на эту тему можно целую лекцию прочитать. И здесь я хочу сказать, что Россия, конечно, проигрывает эту информационную войну, потому что действует очень топорно, очень негибко. И не зря вот сейчас, кстати, Раша туда и подала опять прошение, чтобы отменили решение о вещании в Германии, проиграл этот суд, потому что вот Russia Today это такой вот классический примет, пример антижурналистики, когда мы видим, что здесь просто идет такая чистая неприкрытая пропаганда, когда нет возможности получить какую-то альтернативную точку зрения, а идет вот такой вот просто поток, неприкрытые лжи, и мы видим, что, к сожалению, высшие должностные лица России тоже этим злоупотребляют, мягко говоря, непроверенная информацией, и вот тоже Министерство обороны никак не обновляет количество жертв, вот как было 458, так за три недели ничего не поменялось, никаких новых цифр нет, и вряд ли они появятся. Ну что, на этой ноте я с вами со всеми прощаюсь, пишите в комментариях, задавайте вопросы, я надеюсь, мы в следующий раз с вами увидимся, я размещу это видео на YouTube и в том же инстаграме, я знаю, что не у всех есть доступ, но ни тем не менее, я хочу, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей. На этом все. Всем большое спасибо за внимание, кто смотрел и кто будет смотреть. До свидания.